Слон на ЕСЕТе. Я знаю, Уинстон, я просто хочу.. Нет, ну как ты это сделал? Вам также стоило бы знать, что на этой доске со мной шутки плохи, юная леди. Мак. Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tage Incorporated, где мой значок. Вот он наш эскиз значок, я его очень только сейчас удеваю. На связи с вами ваш Альберт Вескер, но это Том Рейдер, Лара Крофт, и мы с вами про... И мы с вами продолжаем ее прохождение. Мы вроде с вами были внизу, а оказались здесь... Да, походу, ну, походу здесь была просто точка сохранения, так понимаю. По-моему, я проверял, когда в прошлый раз записывал. Прошла неделя с того момента, как бы здесь сказать, да, документы все, которые мы читаем, они исчезают, то есть они сохраняют. Они как бы фиксируются, что вы их почитали, но контрольная точка что-то здесь. Ну ладно, допустим, я не возражаю такого, будь такого подхода. Дом разваливается на глазах. Может, все-таки отдать его дяде? Никаких отдаваний С тобой профессионал по борьбе с вредителями Я имею родственниками Так что не переживай Ничего не отдадим Этот долг с тобой будет Потом еще твоя антропомическая версия Будет его сжигать в других вариациях Так что не переживай Успеть повеселиться мисково здесь Да уж О, крыска если ты не ел крыску, то это уже твои проблемы. Но я видел крыску. Так, Лара. Играю на мыши, потому что... Почему мне кажется, что здесь должен быть лизун из Resident Evil 2? Как... Жить, прямо как раньше. отпустить? Так, разобрался? Вот, все. У меня просто не та раскладка стоял на клавиатуре. О, можно? Милорд, надеюсь, это послание застанет вас в добром здравии, а вашу экспедицию в пору успеха. Прежде чем перейти к делам имения, вынужден сообщить, что наш маленький ангел ведет себя чрезвычайно шаловливо. Как обычно я принял участие в нашей с ней излюбленной игре в шахматы. Во время эндшпиля она заговорила о своей матери. Она с трудом ее припоминает и желала бы посетить студию ее светлости, ту, что вы заперли на ключ, чтобы поиграть на фортепиано вашей почившей супруги. Разумеется, отказ ее разгневал. Она испытывает весьма сильные чувства для столь юного существа. Чуть позже. Тем же днем она подстроила мне ловушку в морозильной кладовой. Едва я успел понять, что происходит, меня уже заперли внутри. Час спустя меня, дрожащего и в своем роде негодующего, высвободила мисс Шеффилд. Еще час. Мы разыскивали Лару по всему поместью. Само собой мне известны все ее укрытия, но на сей раз она действительно не желала, чтобы ее нашли. За долгие годы я научился понимать, когда она не в настроении. Милорд, осмелюсь заметить, она отчаянно скучает по вам. Без отца ей одиноко. Прошу вас позвонить так скоро, как только возможно. Бедный Уинстон! Кстати, если кто не понял, здесь тоже в этом письме прямо есть отсылка. Причем на первые игры по Ларри Крофт. Вот серьезно, только знатоки, только... Те, кто играл в первые игры, когда появились... Тоже там было дополнение в локации Крофт. И Уинстон старичок... Я прямо рассказывал, потому что навряд ли вы полезете искать эти первые игры. Поэтому сейчас расскажу. В общем, а, был такое... Там первое дополнение, когда были у классических игр. Я не помню, то ли у... По-моему, у второй Ларри Крофт это было уже. У классической... И там была возможность тоже, по, как вот в классическом Anniversary Legend и Underworld, побывать э, по миссии Крофт. И там на скалодроме побывать, где-то поплавать, пособирать, то есть потренироваться. Так вот. И в, в самых ранних игре по -Крофт была возможность запереть Уинстона в морозильной камере. Чтобы он за тобой не бегал, чтобы он тебе там не мешался, урон не носил. То есть он, как бы, он был как своеобразным испытанием Он не причался бы Ларе вреда, Но э, его можно было использовать как в качестве противника Ну, тренировки для Лары своеобразные Мне очень нравится, что это здесь есть Правда, теперь начинаю думать, что если тогдашняя Лар была Действительно девочка, что здесь такое происходит Бедный Уинстон, помню, как изводила его Не могу верить, что была такой чертовкой Я буду вечно обязан ему за столь ангельское терпение Да вот всем таки. Помню, я так разозлилась. А он всегда был ко мне терпелив. А могла повторить то, что я прочитал. Ну ладно. Уинстон, он святой. Уинстон наш дорогой. Угу. А это что у нас? Я на распутье. Господи, как банально. Но правда есть правда. Передо мной две дороги. Каждая обещает и уступки, и радость. Быть с Ричардом. Приключения, интеллектуальные вызовы. Возможно, новая семья. Но в то же время жить с человеком, чьи одержимости я не понимаю. Или жизнь по зову долга. Хранить наследие семьи де ее ее традиции. Не терять ту семью, что меня взрастило. Выбор ужасный. Я не хочу их потерять. Ну как же я люблю ту жизнь, что мы начали строить с Ричардом? Да, с ним свои сложности, но я готова с ними смириться. Хватит ли этого? А Как по мне, я бы сказал быть. Если, надеюсь, знаете, я знаю, что Крофт точно мертв, Ричард, а Мели неизвестно. Учитывая, что, я, кстати, пропал в Гималаях, это опять же отсылка на золотую трилогию Лараков, которую мы с вами э, проходили год назад. Пересмотрите, прекрасная игра, тоже хотел в формате геймплея, начиная с Legend'а и заканчивая Underworld. Ом. То есть они аниверсия Underworld. Вот рекомендую, ребят, это прекрасная игра, я и восхищаюсь до сих пор. Так вот, что хочу сказать. Если бы я мог поговорить с Америкой Крофт, я бы ей сказал... Если семья, которая тебя взростила, не желает тебе счастья с тем человеком, который тебе интересен и не радуется за твое счастье, обратись их грабаное говно и бросай эту гробаную семью и иди с Ричардом. Все, вот реально. Запомните, ребят, если ваша семья не поддерживает ваш выбор, так как вам хочется, чтобы вы получили счастье от жизни, Бросайте их в грёбанное говно, буквально может прямо насрать им на стол Взять это говно и кинуть каждого в лицо, как мартышка Это чисто рекомендацион Ну, я так и не делал ни разу Потому что, извините, не до этого как-то было Когда тебя душат или пытаются убить Но, суть вы поняли Совет рекомендаем Да, знаю, знаю, знаю Негативлю, негативлю Но говорит профессионал В разбирательстве семейных конфликтов Это лучший всего вариант Король на Д1. В этот раз победа моя, Уинстон. Умница. Но вам бы уже стоило усвоить, что победа не главная. Ферзь на f 6 Шаха. Тебе легко говорить. Ты всегда выигрываешь. Конь бьет ферзя. Я хочу лишь сказать, наслаждайтесь путешествием, Лара. Не бегите за победой. Слон на Е7. Я знаю, Уинстон, я просто хочу... Нет, ну как ты это сделал? Вам также стоило бы знать, что на этой доске со мной шутки плохи, юная леди. Мама. Я выиграю. Когда-нибудь. Когда-нибудь, но не в этой жизни. Уинстон, респект. Респект тебе. Молодец. Поставил ее на место. А на этой доске я играла с нашим дворецким Уинстоном. И вечно проигрывала. Я всегда играла за белых. Может, потому и проигрывала? Однозначно. Э, вообще, мне, кстати, мне очень нравится, как сделано. Вот здесь, скорее всего, черные лежат, так понимаю. То есть, вот здесь чисто белый набор, а там черные. Кстати, заметьте, какие резные это настоящая кость. Это кость, ребят. Это кость. Это не пластик. Это явно резная. Только это либо слоновая кость, либо буйволинная. Но это точно кость. Это не керамика. Это не керамическая. Это не керамическая. Это точно кость. А, дерево. Вот клетки сделаны из ротанга. А уже сама коробка, скорее всего, сделана из бука. А вот белые сделаны связи, вот эти вот клеточки. Слушайте, реально очень хорошо доска. Лара, что у тебя здесь валяется? Она же, ты же испортишь ее так. кстати, заметьте, еще обитая таким вот мягким материалом. У меня есть коробочка для весовых гирь. Где вот точно такой же материал. Очень грамотно сделано. для для сохрадности очень хорошо используется. Да, знаю, я тут право обсуждаю каждую детальку. Но черт, мне это, кстати, так нравится, кстати, я таймер не поставил. Mm -hmm. Она же 30 минут должна идти. Сколько мы уже записываем? Ну, где-то 10. Ну ладно, будет большой эпизод, не страшно. Мне, мне реально очень нравится. Вот. как О. Отсутствует снаряжение, мне нужен лом. А это требует 100 лом А есть здесь лом, мне нужен лом. Как бы внизу здесь находимся. Дайте мне лом, пожалуйста, буду очень признателен. Крыски, как всегда. Экспедиция или... «Сюрприз» на день рождения Мислары почти готова. Пришлось приложить немало усилий для подготовки сего действа и сохранения его в тайне. Она одержима Египтом, заучивает наизусть иероглифы и районы Древнего Царства. Идея лорда Крофта приведет ее в восторг. Это определенно пойдет ей на пользу. В последнее время она очень независима, но я знаю, как жаждет она внимания отца. А он с головой окунулся в свои исследования. Для них обоих это будет прекрасной возможностью восстановить отношения. А я свято уверен в том, что ему это нужно ничуть не меньше, чем ей. Уинстон, Уинстон, ты вот, вот это пример здорового, нормального человека. Уинстон не является их родственником, он просто здороворецкий, но... О, Уинстон, вот ты так много всего для них делал, вот респект, респект тебе. Так, ну что давайте это отодвинуть, чтобы поход открыть. Так, давай. Ладно, отодвинули, хорошо. Блять, заметили, что она, когда бежит вдоль стен, она придерживается. Так, старые добрые головоломки. Ничего не поменялось. Красота. Так, запомним, что здесь есть э, два шкафчика, которые нужно открывать ломом. Кстати. Это поместье Крофт. О, мне вот это, кстати, очень нравится. Я прям за... Это, если что, весь нижний этаж. Я не совсем нижний, подождите. Это верхний. Это весь верхний этаж. Я пока наверху только еще нахожусь. А вот это... О, Боже. Кошмар. Ребят, если вы сейчас не поняли, почему я так удивился, я, кажется, понимаю, почему Крофт Ричард закрыл это помещение. Вот здесь второй этаж вход. В галерею. Вы посмотрите. Вот это... Это, это последствия пожара. То есть, галерея сгорела? Кошмар. Реально кошмар. С другой стороны, Ларри будет больше пользы и перестроить. Зато я теперь понимаю, почему мисс Крофт переделала там все под себя. Так, ну ладно, дайте я все-таки... Так, совместное путешествие, дневники, Уинстон. Милорд. Надеюсь. Нет, нет, нет, нет. Мне нужны карты. Доспехи вместо имени Крофт. О, приветствую, Сэр Ланселот. Не бойтесь, в этот раз ваш меч мне не потребуется. То есть можно даже это все смотреть, реально. Но Экспедиция сюрприз. Да, это мы смотрели. Это Уинстон. Дневники Амели. Атлас де Маре. Это ее дед. Дед, то дядя. То есть, что-то у меня есть, что-то у меня нету. Так, детство Лары. Карта экспедиции. Это карта нашей первой с папой экспедиции. На ней отмечен коридор для прислуги, ведущей в библиотеку. Вот, как раз-таки. Смотрите, мы сейчас с вами как прошли? Мы прошли здесь, прошли вот по этому путешествию вот здесь, вошли в Винную. Здесь будет сейчас закрытое подстанство. И вот здесь, внимание, тут какая-то смертельная ловушка. Надеюсь, Уинсон не делал реально смертельную. А вот здесь... Вот это, видите, это гроб с крестом. Это с родовой склеп. Туда тоже заглянем. Кстати, реально, в доме Лары есть родовой склеп. Честно говоря, я хочу себе такой же сделать. О! Шапка манулаха, что ли? Папа любил хорошее вино. Ммм, чую запах его любимого бордо. А он тебя тебя лакошум был? Нет, конечно, для той эпохи это еще ладно, как ни крути. Но не поддерживаю, не поддерживаю. Папа, вот он, подвал отчаяния. Поистину, Лара, соберись в слуху, и военного пути в библиотеку бесконечных знаний не существует. Смотри, видишь нитку? Древняя египетская ловушка. Хранители знаний не хотят, чтобы кто-либо добрался до их сокровищ. Нужно быть осторожным. Я пойду первой. Я умею находить ловушки. Конечно, милая. Ведите. А здесь еще анубис. Там есть обход, не забыть собрать. Пойдемте. Подвал отчаяния. Надо так и назвать сегодняшний эпизод. Реально подвал отчаяния? Как. Так, здесь закрыто. Ага, ловушка. Ну, это старенькая такая. О. О, мой плюшевый медвежонок. Что же это за гробница, в которой нет мумий? А, так это... А, это получилось. Вот чтобы обозначал склепом. Ну ладно. Ну, карта, кстати, очень полезна. Позволяет понять, что является склепом, а что нет. Уинстон, ты гений! Если это он карту составлял, то респект ему. Ну, медвежонка нашли, это хорошо. Ловушка, которую Уинстон приготовил к моему дню рождения. Ха, Уинстон делал ее из моих ленточек для волос. Вот уже они с папой не пожалели сил на сюрприз. Да? <звы> Потом ты... Кстати, ловушка сдохская. Повреждение от воды, просочившееся из центрального зала. Кошмар. Как все просело. Это реально, прямо, это надо ремонтировать. Это тотальный ремонт здесь. Это полная реконструкция этого пола надо делать. Так, подожди, а где я сейчас схожусь Жалко, что здесь низ нельзя посмотреть. Так, ну прежде чем пойдем, давайте сначала заберем о -о -о, нашу награду. Бюст Анубиса из папиной египетской коллекции. Должно быть, он спустил его в подвал для нашей экспедиции. И ты вот, его... и вы его так и не забрали. Кстати, бюст реально хороший. Может быть, такой же себе купить. Так, ну это вход в библиотеку. Полезли. Илюки держатся открытыми. О! План электрификации имени. Папа рассказывал, что его бабушка ненавидела яркий свет. Хм, одна страница вырвана. Не вырвано, а отсутствует. Здесь не вырывали, а тут только одна вторая, а третьей у сектора нету. Вечером Амелия ушла. Она сложила чемодан и прошла прямо здесь, а я даже не заметил, как тогда, в Оксфордской библиотеке, до нашего знакомства. Я зарылся в книгу, отрешился от мира. Какой же я дурак. Я позволял своей одержимости этим проклятым обрядом долгой жизни главенствовать над моим разумом слишком долго. Возможно, уже ничего не изменить. Как я мог этого не предвидеть? Я раз за разом совершал одну и ту же ошибку, ставил свои исследования выше личной жизни. Но раньше мне не было так больно. Я просто не могу без нее жить. Если мне придется отказаться от этих проклятых поисков, которые так долго не давали мне покоя, то так тому и быть. Я отправлюсь за ней. Прямо сейчас. Сегодня же. Все могло закончиться едва чаше. Я всегда уважал Азад за то, что он умел признавать свои ошибки. Ну, как сказать? Я бы не сказал бы, что... Его исследования не являются частью его личной жизни. Это тоже часть его. Ему они были в приоритете. Да, он, конечно, понимает, что он и без Амелия не может. Но и Амелия, извините, выбрала себя, а не Ричарда. Значит, она, по сути, решила, что он ему не нужен. Как крути. Ребят, говорю сразу, вообще сейчас скажу, что вы должны бросать своих хобби ради других людей, которых любите. Ребят, если, вы не если нет возможности совместить первое и второе, может, значит, соответственно, надо смотреть с точки зрения объективности и субъективности. Если, к примеру, объективность, которую вы любите, вы можете себе принять, то есть она вам, от вас никуда не убежит, она будет с вами всегда. А субъективность в лице той же самой Амелии, которая, извините, говорит... Ты любишь свою объективную жизнь больше, чем за меня Ты должен быть моим рабом Пошла нахуй тогда Да, я выражаюсь, так, ну извините, так оно и есть Ричард, конечно, любит ее Это понятное дело, я Воспринимаю это адекватно Но, как по мне Это скорее уже подкаблучничество Ты должен, вот он реально Должен в первую очередь Уважать себя А этого я не увидел Так, папин журнал должен быть где-то здесь. Хоть бы он записал в нем комбинацию. Я хочу жить в этой библиотеке! Вы посмотрите на эту красоту. Это реальная красота. Так, что у нас можно? Я сделал небольшую хитрую карту для экспедиции Лары в ее день рождения. Я использовал невидимые чернила, которые Амелия много лет назад купила для меня в Марокко. Помню, как меня тогда взбесила напористость торговца, но Амелия только улыбнулась своей солнечной улыбкой и заплатила ему без долгих раздумий. Я думал, что это подделка для туристов, но невидимые чернила оказались настоящими». Оказывается, ими нужно писать на особом пергаменте. А после высыхания чернил, его надо нагреть, чтобы проступило написанное. Это будет отличной загадкой для Лары. Вот видите. Ах. О! Я всегда воспринимала нетрадиционные исследования Ричарда, как нечто, с чем мне просто придется смириться. Однако... На этот раз меня охватил исследовательский пыл. В жизни не могла себе представить, что меня увлечет нечто подобное. Ричард прислал мне телеграмму. Он обнаружил монастырь. Расшифрованный нами символ из свитка оказался ключом к его местонахождению. Не знаю, верю ли я, что мы найдем там знаменитый эликсир жизни, но меня не покидает чувство, что впереди нас ждут великие тайны. Брат угрожал сорвать экспедицию. Удалось на время его уговорить. Теперь необходимо увидеться с Ричардом. Я бы взяла с собой Лару, но она слишком маленькая. Уинстон о ней позаботится. А когда мы вернемся, ее родители будут чуточку более знаменитыми. а, -а, -а. Подождите, стоп-стоп-стоп-стоп. Я думал, она бросила его. То есть, получается... Ладно, немножко забираюсь. знаю слова... Ну, в любом случае, то, что я сказал ранее, это тоже к месту. Но если она хотела, наоборот, помочь Ричарду, значит, она раньше него. Он... он профессионал в этой категории. Сделали бы вместе. То есть, получается, он... Ричард пока э занимался своими исследованиями в рамках... То есть, он прорабатывал... Весь безопасный маршрут Все подготовился Это полезло напрямую в лобовую В гребны Депал Ох. Никогда не берите Безумных дружены Вот серьезно Если решить все-таки жениться Хотя даже в рамках гражданского брака лучше не берите Да, они конечно Жизнь сделают краще Но это кошмар какой Лара, комментарий Это что у нас? Бога ради, запомни комбинацию, старый дурак. Сокровище из экспедиции Лары. Моя любимая картина, написанная Амелией. День годовщины нашей свадьбы. Так, дай зафиксирую. Папа ни за что не стал бы записывать комбинацию, но, кажется, оставил себе подсказки, чтобы запомнить цифры. А, сокровище из экспедиции Лары... Моя любимая картина, написанная Амелией. День годовщины нашей свадьбы. Так, сокровище мы нашли. Это, ми это Анубис. это Анубис. Любимая картина, написанная Амелией. У нас ее нету еще пока. Что-то надо идти в закрытое крыло. День годовщины свадьбы. Это еще здесь будет. Потому что мы пока еще не было информации, когда было за... свадьба. Значит, чтобы узнать комбинацию, мне нужно найти эти предметы. Здесь есть что-то еще. Я добрался до монастыря, который, как и предполагал, рот был сокрыт в Гималаях. Сейчас остаю стою на высоких каменных стенах, потрясенный величественной красотой гор вокруг меня. Прямо дух захватывает. Эту величественность дополняет ощущение истины, которым пронизано это место. Хотя монахи и поприветствовали меня, как у них принято, они, похоже, ожидали моего прихода. Должно быть, они знали, что рано или поздно кто-то вроде меня явится сюда в поисках ответов на вопросы. Я точно знаю, что пришел куда надо. Они уже совершали этот обряд. Подтверждением тому служат характерные символы, вырезанные на полу и рисунки на стенах внутренней комнаты. Они уже создавали эликсир. И снова его создадут, если я смогу их убедить». Я сразу же отправил сообщение Амелии. Хочу, чтобы она была рядом со мной при совершении этого открытия. Так, теперь я вообще запутался, кто за кем куда вперед поехал. То есть Ричард был уже здесь, а Амелия... Даже... Так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. стоп. Тогда куда она ушла да, от, от тебя? Я не понимаю, в книгу читал. Я ничего не понимаю. Ладно, это Санта-Барбара. Потом, наверное, я сделаю отдельную выгрузку с их историей. Вот, вот, вот, вот, вот, знаю, я еще говорю, про самартику, часть первого. Но реально, это надо делать. Папа искал некий эликсир. Эликсир жизни? Может, амброзию? О. Записка Уинстона. Он прятал по дому конфеты. А я их потом находила. Так, вот мелко, конечно, написано. Лара. Гофа-Кейкс-Нест Уильям Блейк. Гофа-Кейкс-Нест. А, forget. ищи. Пирожные за Уильямом Блейком. Отсылка на фильм с Анджелиной Джоли. Фильм первый, если что. Так, давайте искать. Уильям Блейк. Ой. Кошмар. Биб... Что с библиотекой сделали? Мне больно смотреть на это. Вы посмотрите. Мне реально больно вот на все это дело смотреть. Бедная библиотека. Ой. А, вспомнила. В Древнем Египте каждому району соответствовал символ и число. Я всегда предпочитала эти знаки иероглифом чисел. Так, теперь надо понять э -э, Анубис. Анубис, Ануби, Андесен, Андесак. Так, посмотрим, посмотрим. Оба этих мифа ссылаются на один и тот же источник. Где-то я уже видел это изображение. Пап, вот здесь, в главе про районы Египта. Да, точно. Думаю, ты права, Лара. Помню страницу с изображением Ра. Боже мой, ты все-все запомнила. Похоже, мы на пороге открытия. Значит, я стала твоим помощником? Конечно, и не только помощником, милая. Сколько воспоминаний. Славные деньги. Лучшие в моей жизни. Это книга мертвых из Брэндана Фрейзера. мумии первый Стивена Соверса. Так, это лучшее дополнение всех времен народов. Все. Точка. Резидент, извини, ты у меня уходишь на покой. Вот нашел прекрасное дополнение DLC. Всех времен народов. Я. Так, В свое как... время я очень любила эту книгу, обожала рисовать иероглифы. Вот реально, да, и египетские иероглифы. Чёрт, она так похожа на книгу из фильма Б... Т... Стивена Соберса с Брэданом Фрейзером. Вот, на книгу мертвых, ну либо, ну вот реально, не хватает такой, ну хотя тут зон для ключа как бы тоже есть, но не хватает такой, знаете, вот вращающий... Ворщащего... В общем, что не ни... что день, то вдохновение. То не день, то вдохновение, радость и большое свержение. Так, давайте еще наверх поднимемся, посмотрим, что там есть. Так. Эта фотография была сделана в библиотеке. Дополнение к центральному залу, сделанное в 1820-м. Это, скорее всего, ее бабушка делала. Реально, очень красиво поместить. Мне жалко только видеть, как пострадал библиотека. Реально, мне очень больно на это смотреть. О, еще что-то? Можно? Открой. Папина зажигалка. Не помню, чтобы он хоть раз ей пользовался. Герб семьи Крофт и инициалы БК. Это что, моего дедушки? Бенджамин Крофт, да. Зажигалка получена. Так, что могу сидеть? Зажигалка. Хорошо. Теперь я смогу разжечь камин. С каминами по всему имению. То есть, типа, я могу. Oh. Давай. Это, наверное, до достижения, так полагаю, будет. Нет, но почему бы и нет? Почему бы и нет? А можно сесть вот в кресло? Чисто немножко расслабиться. Я, конечно, понимаю, что нам нужно искать все остальное. Но посмотрите, какая красота. Вот так вот сфоткаю фотку. Ларп, посмотри на меня, пожалуйста. О, молодец, молодец. Хорошо. Так, что у нас еще есть? О. Моя работа. Я любила рисовать тигров. Есть у нас шанс. где то любила не только рисовать тигров. Прямо вот это, кстати, один из я пожала сидеть здесь, читать, мечтать о приключениях, а теперь все забито досками. Надо это все ремонтировать. Все, здесь закрыто. Ладно, а пока нижний этаж. Я так полагаю, нам нужно как раз килить вверху все это делать. О. Похоже, сэр Реджинальд потерял свой шлем. Или я что, не так его надела? Походу он потерял. Нам нужен мастер-ключ. Без него никуда пройти не могу. О. Знакомая музыка. Красивая. <с000> <ос000> да, за это будет у нас авторская... Э, э, это классическая музыка, она час под авторское право, где... Да и к черт тебе, YouTube, ставит авторское право! Я оставлю ее. Это слишком хорошо. Это божественно. Это великолепно! Ладно, будем под красивую музыку работать. Помню, как я в детстве свалилась с этой лестницы. До сих пор плечо иногда побаливает. Да ладно. Под красивую музыку зато. А, ясно. Отпусти. Какая му? Ребят, я в восторге, если честно говоря. О, я лично в восторге. Так. Ничего. Разве что значок ключа. Я знаю, что это. Помните, Ричард говорил, что он для Лары сделал особую карту на пергаменте из видимых чердел. И ее нужно нагреть. Только тогда появится. Здесь не просто значок ключа, это значок мастера ключа. Смотрите. Я помню эту карту. Она ведет к универсальному ключу. Но она начерчена невидимыми чернилами. Mm -hmm. Чтобы их увидеть, надо ее нагреть. Увидим, увидим. <звы> Мы сейчас заберем мастер-ключ, ребят. Мы... Он прямо здесь. То есть, можно даже не путаться. Карта. Похоже, ключ спрятан под сундуком около книжного шкафа. Ну вот и все, Нашли. Ну, как говорится, место отмечено крестом. Давай-давай-давай. Есть. <связь> Не ожидал, дядюшка? Универсальный ключ. Теперь я смогу попасть в западное крыло. <свес> так тебе и надо гребный, дядюшка. Хорошо, а... он подойдет к большинству дверей в имении. И кто, что ведет в западное крыло. Ну, отлично! Видите, ребят, все сделали, все как надо, все по фэншую, все идет прекрасно, все идет великолепно. Что ж, ребят, давайте тогда на этом свабе. А, музыка еще играет? Можно еще, пожалуйста? Давай погромче. О! Идеально. Что ж, ребят, я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Ставим лайки, пишем комментарии Подписываемся обязательно на канал, я слежу за этим И, конечно, ребят Напишите, что вы думаете о сегодняшнем Небольшом нашем приключении В этом прекрасном о, Поиске загадок Древнего Египта от Ричарда Крофта Который в свое время подготовил маленькой Ларе И по которому мы сейчас буквально Прошли и нашли наши сокровища Жду ваших ответов Ну а с вами был Вескер Амбрэлла Тэчин Всем до скорой встречи и приятной музыки. Удачи!